Герои и призраки, князья и шаманы, вагулы и московиты столкнутся на древних суровых землях, набоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Черном, обугленном тупле. Тускло засветился золотой истукан. Моноспектакль Сердце пармы читает Сергей Гармаш. Слушайте по будням после полуночи в Москве, в 2 часа ночи в Уфе и в 12 дня по времени Магадана. Зима не за горами. Московское время – 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести. Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вначале о главных темах к этому часу. Спасатели продолжают разбор завалов на месте ЧП в Ейске. При падении военного самолета, по последним данным, погибли три человека. Пострадали 19 жителей многоэтажки. Москва полностью исключает демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, об этом сообщает МИД. И правительство продлевает действие семейной ипотеки до 2024 года. Подробности далее. Число пострадавших в результате падения бомбардировщика Су-34 в жилом массиве в городе Ейске в Краснодарском крае составило...